Сегодня мы из скинов Counter-Strike на 15 миллионов рублей постараемся сделать x2, то есть скинов на 30 мультов. На секундочку, это все самые популярные и дорогие скины в Counter-Strike. Приятного просмотра, поехали! Мужики, привет! Ну чё, продолжается у нас эпатажные видосы по хеллстору. Напомню, да, что ссылка на сайт в прикрепе. Каждому новому пользователю 2 бакса за регистрацию ребята дают. Плюс от меня будет промик на халявные деньги в том числе. Хеллстору огромное спасибо за возможность записать данный ролик. Ну, поэтому есть и ссылка. И нет вывод. Но на самом деле это фан. Это онли. Да, ну вы поняли. Ну, короче, это на самом деле очень крутая рубрика, потому что была подобная срана. Все смотрели. И сейчас, в принципе, я вижу, что Многим тоже это заходит Ну а кушать чё-то хочется И а, ролики с битвами сайтов, прокачкой подписчиков Тоже делать хочется, поэтому, пожалуйста, лайком-то ты поддержи Мы уже, кстати, выбрали скинов на 125 тысяч долларов Напомню, нам нужно сделать выбор на 200 кусков баксов Я не знаю, что из этого вообще выйдет Но мы сейчас просто выбираем все И, ну, тут, тут уже просто, смотри, какое разнообразие Со, со скинов от 4000 долларов Кстати, Dragon лор пропал, значит, что и его вывел а, Мы выбрали уже а, скинов И у нас сейчас предлагается выбор от 5 140 долларов. То есть, ну, тут все. Уже дигл пламя пошел. Оу, oh бой. Короче, что мы делаем? Мы покупаем все это дело. И сейчас нужно будет, наверное, опять выбирать. Я, наверное, иду на паузу. И после того, как выберу, уже к вам вернусь. Так, мужики, все пока выбирать не буду. 41К у нас выбор сделан. И сейчас нужно выбрать скинов, собственно, на 1080. Это будет, на самом деле, очень долго и муторно. Но окей, будем делать так. Кстати, я вспомнил, что здесь это все можно делать баликом. Поэтому скины можно было изначально не покупать. Ну, так, на самом деле, эпичней. Мы уже выбрали на 50 тысяч долларов и продолжаем выбор дальше. Кстати, после того, как вот эти скины мы заапгрейдим, я очень надеюсь, что это будет апгрейд, а не слив, они появятся обратно в магазине. Ну что, поехали! Улу... Ладно, надо нажать в 5, потому что многие скины с э, маркета Хэлловского не пропали, который я выбрал. Так, ну поехали. Подожди, а давай сначала попробуем сделать балансом все-таки. Цена, сортировка. Да, и сначала сделаем, наверное, такой пробивочный небольшой апгрейд. Ставьте плюс, для кого 40 кусков долларов это тоже небольшой апгрейд можно это все бустить балансом. Я выберу нож фейт и забущу балансом пожалуй до 60%. Поехали. 24 и 25. Ой, найс. Nice. 41. Зашло. Все, здесь уже здесь уже хорошо, здесь уже кайф. По итогу. Давай-ка мы лучше все-таки все это дело продадим. Сейчас, блин, скинов столько много, что они просто не помещаются. А смотри, лучше это просто все делать баликом. Я думаю, это будет удобнее. 228. Прекрасное число. Мы сейчас покупаем один скин, чтобы из него делать всякое, да? Это Пусть будет самый дешевый скин, чтобы дорогие были на маркете Hellstore. Опять же, сортировочка по цене и поехали. Сейчас хочу сделать на 80к баксов. Так, сейчас я все это дело выделю. На самом деле, это очень удобная тактика, которая пришел только в прошлом ролике. Потому как из-за того, что... Вернее, благодаря тому, что в инвентаре нет скинов, собственно, все дорогие скины постоянно лежат вот здесь. Именно на Хелловском маркете. Поэтому, баликом это делать удобней. Ну что, поехали апгрейд на скины. Чисто 0.51 превращается в 70 давай, у нас здесь все Просто еще раз посмотрите на друзья. еще раз сортировка по цене Ой, Дикий Лотос, Медуза, Наклей, как это видится 2014 -го года, Принц, Мрабл Фейт Ну посмотрите, ну что читать просто посмотрите 61% Который не заходит Мы сейчас хорошо слили Это очень годно, потому как Сейчас апгрейд будет соответственно На большее уже Количество скинов. Опять покупаем самый дешевый стикер, который только можно выбрать, купить. И вот сейчас уже, ребят, будет жесть. Я сейчас выберу и вернусь к вам. Так, мужики, я увидел, что ролик сейчас стоит на паузе. Это просто... Ну вот я не знаю, что сказать. Я долбанул на паузу и не, вы... не вышел с нее. Короче, 217 тысяч. Я не знаю, я надеюсь, я записал все эти апгрейды, которые заходили. Наверное, да, я выбирал скины, ушел на паузу и забыл включить. Короче, я ушел в ноль с изначального балика, все бэкнул просто как у меня сейчас горит. Я реально забыл включить запись. Хотел залететь на колесо, но минус колеса в том, что скины можно ставить только до 400 долларов. То есть, условно, э, сделать с одного VoE5 не, не смогу, потому как за одну ставку 400 долларов скин можно поставить. И я подумал, что даже поставя скины на 200 долларов, ну, на 2000 баксов, сделать x50, это будет, э, получается... А, подожди, это будет норм. Стоит 2000 долларов. То есть, ну, опять же, успеть бы так поставить. А, ну, это будет 10 тысяч, да, все верно. Я еще раз даже сейчас накалькуляю Пересчитаю, чтобы не выглядеть дурачком Да, все верно, 100 тысяч А, 100, 100к, но а, за один Апгрейд мы, ну, блин Как бы можно 2000 сделать их 100 Но очень редко выпадают зеленые Я все хочу, не, не могу Никак себя заставить сделать ролик Потому что 0 ножей за последние 100 То есть это 100 ставок, просто прикиньте 200 тысяч долларов можно было Слить, если каждый раз ставить По 2к, и нож ни разу не выпал И он может дальше не выпадать То есть это очень жесткая тема, и это очень опасно Опасно. Ладно, а я тем временем сейчас сделаю прям экстра-экстра контент. И, блин, но, к сожалению, вы не видели половину ролика. Вот я просто реально смотрю на запись, и запись не идет. Короче, сейчас а я хочу выделить все скины до 500 долларов, включительно, которые есть на Хеле. А по моему опыту, это 200 с лишним скинов, да, насколько я уже понимаю. И примерно 160к будет. Не знаю, зайдет ли оно, мы будем делать на 65%. Берем вой и бустим баликом. Но просто как же у меня сейчас горит... Я еще, знаешь, смотрю, и такой 4 минуты. Ну, окей, 4 минуты идет запись, и она просто не меняется. И в один момент у меня, ребят, сгорело. Я не знаю, вот реально сейчас. Сейчас, на каком моменте запись прервалась. Там один апгрейд офигенный зашел, но я вам это не показал, как же у меня горит. Короче, на выборе скинов, видимо, я поставил на паузу и с этой паузы не ушел. Это ну не знаю я что сказать, блин. Тут, кстати, можно зайти в историю, скорее всего. Да, топ. Я покажу вам сейчас историю после того, как сделаем вот этот апгрейд. Что заходило, а что не нет, ну я, по-моему, два апгрейда сделал без записи. Это просто жесть. Ладно, уйду сейчас на паузу. Главное не забыть потом с нее выйти. В общем, все, как я и говорил, по сумме, но 188 предметов. Короче, мы уже дошли даже до 496 баксов. Делаем 65%. Это 116, то есть плюс 4, 120. 120 мы меняем плюс 40 долларов, если все пройдет окей. Даже 66. Оно зашло. И просто посмотрите на эту красоту. Здесь 188 скинов. Все самые популярные, реально, скины топовые. Опять же, нет ДЛа и Гунгнира, но ДЭЛА были в прошлых роликах, так что, простительно, я это, может быть, и говорил, но, блин, я, опять же, не помню, когда я ушел на паузу. Просто они не вмещаются в мой даже инвент. Это на данный момент если смотреть по скинам самый топовый инвент, который есть на холлсторе. Реально, это топ-1 просто инвент. Жалко, что я не могу это вывести. Ну, ладно, мы выбираем все. Здесь 164 тысячи. Все это дело мы продаем. 260 5. Мы дошли до 300. Кстати, по истории я хотел вам показать. Топ. А, за месяц я тут, в принципе, тоже топ. На втором месте человек сделала вот так. А за день я не вижу. Блин, ну почему ты меня вот здесь. А я вот здесь. Окей, есть история. Есть ли здесь история какая-то? К сожалению, я историю не нашел. Может, там где-то есть, но я, я вообще в упор не вижу. Но я вижу топ. Ласт last апгрейды, вот, минуту-минуту, тут просто все во мне. Но я топ один на холлсторе. и приятно. Возвращаемся к апгрейдеру. И сейчас будет тоже немало немало интересный апгрейд. Появился здесь вой, то есть сейчас будет апгрейд своим, и сейчас я хочу выбрать вообще все. Прям все, насколько получится. Смотри, я сейчас покупаю самый дешевый скин за 0 <coughs> денег. Это наклеечка была, сейчас это уже аук. Я, собственно, покупаю этот аук, и все остальное будет баликом. Просто ухожу на паузу. Опять же, не забыть, Стас, не забыть выйти с паузы, это важно. И делаем апгрейд на все скины на хелсторе. Это будет топ-1 профиль хелстора. Мужики, я выделил 354 скина. До 383 долларов. Это реально почти весь просто маркет хеллстора. если сейчас этот апгрейд заходит, я это сделал на 70%. 70 процентах. если он заходит, то это будет просто нереально круто. Поехали. 354. Найс! Nice! Все, вот тут ну нечего говорить. Просто я нажимаю опять, чекай маркет хелстора. Его нет. Маркета хелстора больше нет. Чекай. Откуда? Подожди. Стой, а мы же не можем, да, это заапгрейдить? Ну, типа, я офигею, если я смогу это... Оно апгрейдится, откуда эти скины? Най, <смех> что это зашло хорошо? Откуда эти скины здесь? Мы все заапгрейдили. Откуда оно? Не может быть. Подожди, да ну. Блин, тут реально опять много дорогих скинов. Ну нет, <смех> здесь уже очень близко за 400 долларов скины. Короче, я покажу сейчас свой инвентарь. Здесь две marble фей, 3 принца. Или если не 4, нет, тут три принца, две, три медузы, а, раз, два, три лотоса, один огненный змей. Я не удивлюсь, если он два огненных змеи фейд, Тут. Все. Это топ-1 профиль на данный момент Hell Store. Еще огненный змей, их тут просто... Ну, посмотрите, вот просто посмотрите. Если б я это сейчас все вывел, здесь скинов... Я пос... сейчас вам скажу, насколько Выбрать все. 248. На балансе лежит 77. Мы реально сделали топ-1. Просто топ-1. В рублях? Ну, Егор сейчас выведет, сколько это в рублях. Мы это все продаем, все это приносит на баланс. 325 тысяч. Ребят, огромное спасибо за просмотр ролика, просто роут ту миллион баксов, ну серьезно, ну мы уже очень и очень близко, сейчас я топ 1 хелстор. я не знаю, кто меня перебьет, у меня 25 побед, а, ну просто, ну я не знаю, сможет ли меня кто-то перебить. Всем огромное спасибо, вся халява в прикрепе, регистрация 2 доллара плюсом и плюс мой промо, пишите, кому бесплатно нужна медуза в комменты, всем огромное спасибо, это был Человек, до новых встреч, пока.